Терморегулятор W3003 предназначен для автоматического поддержания температуры в термических установках, с температурой выше 100 градусов Цельсия. Минимальную температуру, которую может поддерживать терморегулятор, 0 градусов Цельсия. Максимальную температуру, которую может поддерживать терморегулятор, 450 градусов Цельсия. Точность поддержания температуры 1 градус Цельсия. На корпусе терморегулятора предусмотрены два технологических отверстия, при помощи которых можно прикрепить терморегулятор на любую плоскую поверхность. В комплекте терморегулятора есть термодатчик, который надо установить в место, где надо контролировать температуру. Термодатчик – это термопара -типа. Длина датчика – 90 см. На окончании датчика нарезана резьба М6, терморегулятор W3003 ролейного типа – то есть включает и выключает нагрузку, как обычный выключатель. Коммутирует нагрузку реле, которое вы видите на экране. Для долговременной работы нагрузку больше 1 кВт не подключайте. Терморегулятор W3003 выпускается на разные напряжения. В своей практике я использую терморегуляторы напряжением 220 вольт переменного тока. Схему подключения терморегулятора вы видите на экране. На передней панели есть дисплей которые показывают текущую температуру датчика. Также есть три кнопки. Кнопка с иероглифами. Для удобства объяснения обозначим ее как кнопка 1. Кнопка стрелочка вверх и кнопка стрелочка вниз. При кратковременном нажатии на кнопку стрелочка вверх на дисплее мы увидим температуру, при которой терморегулятор включит нагрузку. А при нажатии на кнопку стрелочка вниз мы увидим температуру, при которой терморегулятор выключит нагрузку. Нажатием и удержанием кнопки 1 мы выходим в меню настроек. P0. Температура, при которой терморегулятор включит нагрузку. Можно установить... от нуля градусов до 450 градусов. Настройка P1. Температура, при которой терморегулятор выключит нагрузку. Можно установить от 0 градусов и также до 450 градусов. Настройка P2. Корректировка датчика температуры. Можно откорректировать до плюс 10 градусов или до минус 10 градусов Цельсия. Настройка P3 Установка задержки реле на колебания температуры. Можно установить от 0 минут до 10 минут установим настройку P0 30 градусов а настройку P1 35 градусов Как только температура опустится ниже 30 градусов, терморегулятор включит нагрузку. В нашем случае это лампа накаливания. И как только температура достигнет 35 градусов,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 надо установить температуру включения настройку P0 выше температуры выключения настройка P1 установим настройку P0 40 градусов а настройку P1 35 градусов как только температура поднимется до 40 градусов, терморегулятор включит нагрузку. А как только температура опустится до 35 градусов, выключит нагрузку. И в этом режиме он будет работать, пока не отключить питание или не поменять настройки.